«Демократия, основанная на процедуре выборов, тяжело больна». Этими строками начинается книга «Против выборов» бельгийского писателя, историка культуры и археолога Дэвида Ван Рейблока. Название книги весьма провокационно, ведь многие люди воспринимают выборы в органы представительной власти как важнейшую и вполне естественную часть общественной жизни. Книга рассчитана на максимально широкую аудиторию. Она была написана автором еще в 2013 году, но переведена и издана только два года назад весьма небольшим тиражом. Уже из оглавления можно понять, что автор предстает в виде некоего доктора. И вот пациент, выборная демократия, в ее нынешнем виде. Она больна, и ей требуется лечение. Дэвид Ван Рейбрук строит свою книгу как историю болезни. Она состоит из четырех глав. В первой описываются симптомы, во второй рассматриваются диагнозы. В третьей главе автор приводит патогенез, развитие болезни. А в последней главе он предлагает лекарства для ее лечения. Первую главу автор начинает с неутешительных симптомов. С демократией происходит нечто странное. Все к ней стремятся, но никто в нее не верит. Приводя статистические данные, можно увидеть, что по всему миру растут симпатии к сильным лидерам, в то время как поддержка таких традиционных демократических институтов, как партии, парламенты, падает. Даже в странах новой волны демократизации многим открывается новая, доселе неизвестная, теневая сторона выборов. Лучше лучшая ситуация в Европе. Только треть европейцев на данный момент поддерживает проект Европейского союза, а парламенты и правительства собственных стран и того меньше. Только четверть. Доверие растет и к другим традиционным государственным структурам. Здравоохранению, почте, СМИ и даже железным дорогам. Такое недоверие взаимно. Люди, находящиеся у власти, не горят желанием допускать свой народ к принятию судьбоносных решений. Дэвид Ван Рейбрук приводит в пример исследования одного политика из соседней Голландии. Опрос нидерландских элит показал, что 90% из них считают себя людьми свободолюбивыми, открытыми и с новаторскими идеями, в то время как свой народ – людьми консервативными, традиционными и с националистическими взглядами. Автор сравнивает нынешнюю ситуацию с 60-ми. Полвека назад люди больше доверяли политикам, активно участвовали в выборах и партийном строительстве. Сегодня же ситуация изменилась прямо на противоположную. Все это сильно прикликается с книгой Эммануэла Ваверстайна «Введение в миросистемный анализ», о которой мы рассказывали в другом нашем видео. Любое политическое устройство должно найти баланс между двумя фундаментальными критериями – эффективностью и легитимностью. Специфика демократии в том, что только она находит этот самый баланс. Эффективность – это как быстро власть находит самые удачные решения тех или иных проблем. А легитимность измеряется в том, насколько сами жители включены в принятие этих решений. Это важный момент. Под легитимностью обычно подразумевается уровень поддержки власти, по которой народ заявляет на выборы. Но автор вносит свою коррективу. Легитимность – это то, насколько самые обычные люди вовлечены в процесс принятия политических решений. На данный момент современный мир переживает и кризис легитимности, и кризис эффективности, который не переживал еще никогда до этого. У кризиса легитимности есть три проявления. Во-первых, все меньше людей ходит на выборы. Если в первые послевоенные годы на выборах в большинстве стран явка была более 90%, то сегодня в любой стране мира явка находится на самом минимальном уровне с послевоенных времен. Если граждане отказываются от участия в важнейшей процедуре голосования, можно ли тогда говорить о том, что парламент представляет народ? Может быть, стоит на ближайшие 4-5 лет оставить в парламенте столько пустых кресел, сколько избирателей не пришло на выборы? Во-вторых, это текучка избирателей. Раньше избиратели голосовали более стабильно, например, за партию, чьи ценности они разделяли. Сегодня же властвует избиратель, парящий в небе. Избиратели все реже хранят верность одной и той же партии. Ну и в-третьих, все меньше людей являются членами политических партий. В современной Европе менее 5% граждан состоят в какой-либо политической партии, а в России того меньше – около 2%. За последние 40 лет партии растеряли от четверти до половины своего состава. Люди больше не видят смысла в них вступать. Кризис эффективности также стоит на трех китах. Во-первых, это длительные переговоры. Если раньше крупные партии, как правило, одерживали бескомпромиссные победы с весомым перевесом и быстро формировали правительство, то сегодня количество партий увеличивается. Появляется все больше новых радикальных партий как на левом, так и на правом фланге. Также появляются популистские партии, которые апеллируют к широким массам, обещая простые решения острых социальных проблем. Им удается привлечь новых избирателей и отобрать голоса у старых партий. После выборов начинаются затяжные переговоры о коалиции, которые длятся неделями, а иногда даже месяцами. Иногда без каких-либо результатов. Второй аспект кризиса эффективности тесно связан с первым. Это проблема давления на партии снизу. Если раньше электоральные потери от неудачного участия в коалиционном правительстве измерялись лишь несколькими процентами, то сегодня это количество измеряется уже десятками процентов. Тем самым на кону оказывается выживаемость партии как таковой. В итоге партии неохотно идут на компромисс при формировании коалиции. Третья проблема – это замедление государственного управления. Еще полвека назад крупные структурные проекты, которые способствовали индустриализации, развитию логистики и в целом делали жизнь людей лучше, сегодня становятся для политиков ночным кошмаром. Риск совершить ошибку слишком велик, и такие проекты сегодня реализуются гораздо дольше, чем это было раньше сопровождаясь при этом коррупционными и экологическими скандалами, а иногда становясь площадкой для пиара. Политика из искусства возможного становится сегодня искусством микроскопических целей. Это вызвано тем, что классическое понятие суверенитета, источника власти, стало очень относительным. Все больше вопросов сегодня отданы на откуп над государственной бюрократией, а тем временем политики заняты зарабатыванием очков для ближайших выборов. В этом им помогают коммерческие СМИ, которые высасывают из пальца любой маломальский скандал для повышения продаж изданий. Политика СМИ, бизнес составляет неразрывный Бермудский треугольник. Сами журналисты признаются, что происшествия пользуются в СМИ большим спросом, нежели хорошие дебаты. К сожалению, сегодня все решает рынок. Демократия поизносилась. Бойкот выборов, административная слабость, страх потерять избирателей, компульсивный поиск одобрения – хроническая предвыборная лихорадка, изнуряющий медийный стресс, все эти симптомы позволяют предположить синдром демократической усталости. болезнь это новая, но она явно присуща многим странам. Так что во второй главе автор переходит к рассмотрению возможных диагнозов. Всего их четыре. Первый диагноз ставят популисты. Они говорят, что политики предали свой народ, своих избирателей. Следовательно, требуется переливание крови. Сторонником такого лечения является прежде всего правый политический спектр, рассматривающий государство как биологический организм. Переливание свежей крови в виде новых политиков-популистов якобы должно изменить ситуацию. И в подходе больше мистики, чем политики. Популисты объявляют себя пророками, которые чувствуют свой народ и сливаются с ним. Здесь хочу заметить еще одну вещь. Когда лично я учился на политолога, нам с первого курса говорили словами Макса Вебера, что политика – это призвание и профессия. Автор книги оспаривает этот тезис. По его мнению, опасения вызывает тенденция относиться к должности члена парламента как к интересной карьере, как к полноценному правонадеятельности, а не как к временной службе на пользу общества в течение нескольких лет. Все больше в политике можно быть представителей депутатских династий, которые превращаются в новую аристократию. Для автора народное предстоительство – это не профессиональная карьера, а лишь временная работа, время служения обществу, участвовать в котором должно как можно большее количество членов из разных слоев общества. Но это уже давно не так. Во втором случае диагноз ставят технократным. По их мнению, во всем виновата сама демократия, в которой современные развитые общества больше не нуждаются. Поскольку больше нет особых идеологических различий, а левое и правое все больше становятся центристами и ходят под ручку, то решение общественных вопросов через выборы теряет смысл. Выборы не нужны. Решения должны принимать профессионалы, эксперты в тех или иных вопросах общественной жизни. Элиты хотят, чтобы бизнес процветал, а простые граждане предпочитают отдавать власть тем, кто ее жаждет и разбирается в политике. Так почему бы и нет? Тем более, что парламенты в развитых странах становятся все менее эффективными, а власть все больше уходит в руки над национальной бюрократией. И к таким международным организациям, как МВФ и МБР. Но как только технократы берутся за оптимизацию социальных программ, тут же падает их популярность. Они проигрывают выборы. и применяют своим оппонентам совсем не демократические меры, как это происходит, например, в Китае. Власть технократов это власть узкой социальной прослойки, она всегда антидемократична. Но даже если большинство может ошибаться, то это еще не значит, что меньшинство всегда право. В итоге популисты больше обращаются в сторону легитимности, игнорируя эффективность. Не важно, что и как ты делаешь, главное, чтобы тебя поддержали на выборах. Технократы же радуют исключительно за эффективность. Да, иногда нужно подзатянуть пояса, и не важно, что подумает пресс, ведь народ не эксперты. Кстати, тему власти экспертов пытался различать еще Еремей Бентам в «Тактике законодательных собраний» и в других своих работах. Оба диагноза Ван Рейбрук считает неверными, хоть и полностью их не отвергает. Третий диагноз возник как результат деятельности движения «Окупай Уолл-стрит». недовольной политикой обеих американских партий, увлекшихся сокращением расходов за счет небогатых американцев, организуется для решения проблемы демократической усталости. Недовольство представителей демократии привело к образованию внутри движения «Окупай Уолл Стрит» идеи парламента без парламента, свободного форума, без политических партий. Общее собрание регулировалось исключительно несколькими модераторами. Их девизом была горизонтальность. А основным лозунгом, если переводить на русский язык, вы нас даже не представляете, имея в виду не только число несогласных, но и отсутствие их представительства выборных органов. Движение стало шириться по всему миру. Тогда же появляются анонимусы первой первые партии. Интересным движением и его распространение по всему миру подогревают публикации Wikileaks. Многие из протестующих уверены в диагнозе. Синдром демократической усталости вызван современной представительной демократией с ее деградирующими структурами и ритуалами. Пишет Апп. Протестующие не согласны с технократами в том, что демократию нужно отменить. Напротив, протестующие хотели бы ее улучшить но не новым переливанием крови, как это предлагают популисты, а заменой вертикальной выборной системы на горизонтальную. Парламенты и партии уже давно стали частью системы, представляющей интересы только правящих слоев и крупного бизнеса. Они не могут представлять интересы большинства. Такова позиция сторонников прямой демократии. Но дальше самого процесса горизонтального самоуправления дело не пошло. Средство превратилось в самоцель. Окупай лишь обозначил проблему, но не предложил способов ее решения и все схватилась в симуляцию идеологического сопротивления. Говоря словами Слава Жижика, участники движения очаровались сами собой. Движение постепенно рассосалось, частично интегрировавшись в систему. Важная проблема кроется в самой идеей представительства. Насколько сама эта идея правильна? Ответом на этот вопрос становится четвертый диагноз, сформулированный самим автором. Виновата выборная демократия? Несмотря на попытки улучшить выборы запретом для депутатов заниматься бизнесом, обязанностью декларировать доходы, открытием архивов и, что не менее актуально для России, проведением выборов разных уровней в один день, все это не меняет картину в целом. Виновата не сама представительная демократия как таковая, а ее самая популярная разновидность – выборная демократия. По сути, сегодня и в социальных науках, и на уровне обывателей слова выборы и «демократия» стали синонимами. Даже во всеобщей декларации прав человека и гражданина заложена вполне жесткая формулировка касаемо выборов. Воля народа должна быть основной для власти и правительства. Эта воля должна находить в себе выражение периодических и нефальсифицированных выборов, которые должны проводиться по всеобщем и равным избирательным правилам. В этом и заключается основная причина синдрома демократической усталости. Мы все превратились в электоральных фундаменталистов. Мы презираем тех, кого выбираем но поклоняемся выборам. Электоральный фундаментализм – это несгибаемая вера в то, что демократия немыслима без выборов, что выборы являются необходимым богом данным условием существования демократии. Электоральные фундаменталисты отказываются видеть в выборах способ участия в демократии, считая их самоцелью, священным принципом, которому неприменимы человеческие мерки, когда слепая вера в урной и бюллетени лучше всего проявляется в международных отношениях. Сегодня любое государство может быть признано демократическим только лишь в силу того, что там проходят выборы. Получается интересная картина. Если в неокрепших государствах выборы приводят к насилию, преступности, этническим чисткам или коррупции, все это оказывается второстепенным перед самим фактом проведения выборов. Выборы — это таинство новой веры, ритуал, где форма важнее содержания и последствий. Но почему мы так фокусируемся именно на выборах? Человечество более 3000 лет экспериментирует с демократией, и только последние 200 с небольшим лет активно использует выборы. Может, дело в привычке? Дэвид фан Рейбрук соглашается с тезисом, добавляя, что большую часть предыдущих 200 лет истории выборы справлялись со своей задачей – сохранение баланса между легитимностью и эффективностью. Однако, выборы, возникшие четверть тысячелетий назад на американском континенте, сегодня действуют уже в совсем других условиях. Электоральные фундаменталисты, которые навязывают выборы, плохо знают историю демократии. Однако мы не можем обойтись без ретроспективы в этом вопросе. С чего же все начиналось? Ведь когда во второй половине 18 века деятели американской и французской революции предлагали выборы как механизм всеобщего волеизъявления, еще не было партий идеологии, избирательного права и уж тем более коммерческих социальных сетей. Сами революционеры тогда еще не могли представить, во что все это превратится в будущее. Сейчас, например, социальные сети оказывают небывалое давление на выборную демократию. Ведь основная задача соцсетей – максимальное удержание пользователей. Все это приводит к оговороту лайков и репостов. Избирательная кампания длится неограниченное количество времени. Необходимо всегда быть на хайпе, иначе про тебя забудут и тебя ждет поражение на выборах. Поддерживая атмосферу всеобщей взвинченности, становится перманентный предвыборная лихорадка. В ее основе боязнь оказаться не в тренде, боязнь ухода рекламодателей и гигантская конкуренция. Болейшие конфликты раздуваются до небес, а редакции СМИ молодеют, сокращаются и дешевеют. Отдельно хочется выделить размышления автора касаемо государственного финансирования партии. Партии, особенно когда их финансирование в значительной мере обеспечивало правительство, перестали быть посредниками между народом и властью и получили доступ к кормушке государственного аппарата. Чтобы оставаться возле нее, им раз в несколько лет нужно обращаться к избирателям, чтобы заправиться легитимностью, пишет автор. Это достаточно важная мысль. Дело в том, что сегодня не только в Европе, но и в России политические партии получают финансирование прежде всего из рук государства. Проходя определенный электоральный барьер, каждая партия получает финансовые ресурсы от государства. Тем самым партийная бюрократия становится все больше зависима от государственных влияний и все меньше от партийных взносов и пожертвований. В свое время это серьезно ударило по массовым, прежде всего левым партиям, которые почти столетия существовали исключительно за счет партийных взносов своих членов, состоящих преимущественно из наемных работников. Такие партии сегодня все больше становятся центристскими и особо не волнуются за потерю электората, так как все потери окроют государство. Главное – получить максимальное количество голосов на выборах. Завершая главу, автор задается вопросом, как бы поступили сегодня отцы-основатели выборной демократии с выборами, видя всю вышеизложенную картину. Да, в свое время выборы работали и справились со своей функцией, но сегодня они представляются архаичным ритуалом, из-за того, что мы свели демократию к представительной демократии, а представительную демократию к выборам, эта ценная сама по себе система по уши увязана в проблемах. Впервые со времен американской и великой французской революции значение следующих выборов стало важнее, чем уже состоявшихся. Такая трансформация просто ошарашивает. Демократия так крупка, как не была ни разу со времен окончания Второй мировой войны в далеком 1989 году, в то время как происходило объединение Германии, автор, тогда еще студент, угрожал в увлекательное путешествие по изучению древнегреческой демократии. Например, афинскую демократию часто рассматривают как прямую, но это не так. Тремя важнейшими аспектами афинской демократии являлись прямое участие граждан, принятие решений большим количеством человек, а также жеребьевка как основной метод назначения на должности. Один из центральных аспектов здесь является именно жеребьевка, у которой есть некоторые преимущества. Она позволяет противодействовать коррупции и нейтрализует личное влияние. Взятки и подкуп невозможны, если ты избран более случайно. Кроме того, люди тогда не могли переизбираться. Жеребьевка и ротация обеспечивали максимальное равенство. Причем жеребьевка использовалась не только в суде, как сейчас, но и при избрании органов исполнительной и законодательной власти. Таким образом достигалось широкое участие. 50-70% до граждан старше 30 лет за свою жизнь успевали поработать в среде 500. Но как избежать дилетантства в области, где оказалось бы необходимых профессионалов? Как, например, в военной сфере. Для этого как раз и проводились выборы. Финская демократия успешно использовала оба метода избрания. Можно сказать, что в то время не существовала разницы между политиками и бывателями, Жрели всех уравнанных одной из условий свободы по очереди править и быть управляемым. И ведь эта идея уже почти тысячи лет. Свобода это баланс между лидерством и командной работы, а не только возможность выбирать или быть избранным. Афинская демократия это особый вид невыборной представительной демократии. Позже жеребьевка использовалась и в Римской империи, Менцианской Республике, Флоренции, Кастилии, а в эпоху просвещения о жеребьевке писали Монтыске и Жан-Жан Руссо. Так Монтескей считал, что жребий больше присущ именно демократии, значении же по выборам скорее аристократии. Руссо его дополняет тем, что выборами следует замещать только те должности, которые требуют дарованию, например, таких как военные. А жребий используют в тех случаях, когда требуется здравый смысл, справедливость и честность, как, например, в судах. Схожие мысли можно найти и в энциклопедии Д'Ланберро. Вывод напрашивается сам собой – в двух важнейших книгах 18 века по политической философии обнаруживается согласие относительно того, что демократичные не выборы, а жеребьевка, и что сочетание обоих методов благотворно сказывается на обществе. Алеаторная от греческого аллея игральная кость и выборная процедура могут взаимно дополнять и укреплять друг друга, подводит итог автор. Но со временем происходит следующее. жребий никогда серьезно не рассматривался отцами основателями Нового Мира. Творцами Американской и Французской революции. И главная проблема не в технических трудностях, многие из которых были в более ранние времена. Проблема в желании. Революционеры не то чтобы не могли, они и не хотели обводить жеребьевку для отбора законодательных органы. Она представлялась им попросту нежелательной. Во всех университетах мира учат, что демократия зародилась именно в гуще Американской и Французской революции. Но все было не так однозначно. Тут нужно вернуться к Мантыске, который выделял три формы правления – монархию и республику. Так вот, республику он именовал демократией только в том случае, если бы не правил народ. Если только часть народа, то это была уже аристократия. Буржуазия, выхватившая власть из рук наследственной аристократии и боролась прежде всего за республиканскую форму правления, но не за демократию. Конечно, она постоянно ссылалась на народ, подчеркивая элитарность, но взгляды оставались вполне элитарными. Их основатели первые президенты и авторы Конституции подчеркивали, что демократия – это от хаоса, зрелище беспорядка и спора. Похожая ситуация была и во Франции, где на демократии подразумевались волнения в случае прихода к власти бедноты. Сам термин «демократия» практически не упоминается основоположниками американской и французской революции. Этого термина старались избегать, подразумевая под ним экстремизм, нарвавшийся до власти внизу. Большая часть основоположников Нового республиканского мира были выходцами из элиты. Многие сохраняли связь со старой системой. Они хотели забавиться лишь от на привилегий наследственной аристократии, но не планировали приводить к власти народ. Новая буржуазная элита хотела держать погоде в своих руках. В обеих странах тенденция очевидна, республика, которую задумывали и собирались осуществить лидеры революции, должна была стать скорее аристократической, чем демократической, и способствовать этому могли именно выборы. Так выборы стали важнее жеребьевки. Получается, что если для греков различия между управляемыми и управляющими должны были быть минимальными, то для основателей США, напротив, была важна разница между людьми. Схожая ситуация произошла и во Франции. Если в Декларации прав человека и гражданина 1789 года еще было записано, что закон есть выражение общей воли, все граждане имеют право участвовать лично или через своих представителей в его создании, Товкой уже в Конституции 1791 года четко прописано, что власть осуществляется только через уполномоченных представителей. В течение трех лет законодательная инициатива перешла от народа к народным представителям, от участия к представительству. Избирательным же правом в итоге оказался наделен только каждый шестой француз. Таким образом, руководители и продолжатели Великих Революций окончились демократией-жеребьевкой. Выбор был сделан в пользу республики и выборов. Наследственная аристократия оказалась изгнанной, но на ее место пришла новая, выборная аристократия. Революционер Марат иерасно критиковал аристократизацию такого народного восстания. «Чего мы добьемся», — говорил он, — «если сначала уничтожаем аристократию знати, чтобы потом заменить ее аристократией богачей». Алексис де Токвиль, автор знаменитой демократии в Америке, был также одним из авторов подмены понятия, когда республика стала называться демократией. Но Токвиль видел и обратную сторону выборов. По мере их приближения он пишет об апатии, Лени и о том, как все дела избранных политиков отходят на второй план перед необходимостью вести избирательные кампании, отбиваться от нападок и делать все для того, чтобы переизбраться. Период предвыборной гонки или именует периодом общенационального кризиса. Государственное обновление парализуется. Зачем что-то делать, если доделать, возможно, придется уже другим? Умы всех членов нации оказываются заняты только одним — выборами. Токвиль не видит в этом ничего хорошего. Лучше всего Токвиль отзывается в своей работе о суде-присяжных, который набирается как раз пожалением. Каков же исторический итог? Республики стали демократиями, а выборы самым распространенным демократическим инструментом воли изъявлений. Наступил тот самый Пукуяновский конец истории, где парламентаризм прочно соседствует с рыночной экономикой. Это жеребьевки потерпел поражение вступив выборы. Выборы же были изначально нужны не как демократический инструмент, а как инструмент отбора и приведения к власти новой непотомственной аристократии. Синдром демократической усталости в наши дни проявляется повсюду. Представляет собой вполне естественное следствие канонизации выборно-представительной системы. Эффективность и легитимность падают, а вместе с тем появляется новый вопрос. Есть ли альтернатива выбрали в системе? Возможна ли современная реализация идеи жеребьевки? Возвращение к идеям жеребьевки началось в конце 20 века. В 1988 году некий Джеймс Фишкин, анализируя предвыборные баталии между Бушем старшим и Майклом Дукакисом, пришел к выводу, что за счет СМИ и спонсорства спор между кандидатами уже заранее предрешен. Фишкин задался вопросом, насколько это демократичным. В то же самое время Джон Роуз и Юрген Хабермас, ведущие послевоенные политические философы, ратуют за большую развлеченность граждан в управлении государством. Позже Фишкин стал инициатором эксперимента. Фишкин собрал 600 человек со всей Америки на выходные дни, чтобы они могли узнать о планах кандидатов в президенты и обсудить их друг с другом и с экспертом. Участники же должны были быть отобраны по жребию и получить материальную компенсацию. Только так можно было бы получить разнообразный состав участников. Политическое равенство было обеспечено благодаря случайности выборки. Такую конференцию транслировало телевидение. Так впервые появляется термин «совещательная демократия». В процессе подготовки и реализации Фишкан столкнулся и с противодействием, высмеиванием его инициативы со стороны СМИ и ряда политиков. По результатам исследования стало понятно, что подобная форма вполне осуществима. Собравшиеся люди Демонстрирование преданность делу, хорошее чувство юмора и, в целом, атмосферу толерантности. По окончанию процесса обсуждения многие участники отмечали, что стали весьма компетентнее в тех вопросах, в которых они ранее ничего не смыслили. Позже Фишкин организует множество других таких совещаний в самых разных странах мира по самым различным вопросам. Везде результат будет получен один и тот же. Люди через обсуждение друг с другом в состоянии вырабатывать практические решения. Подобные поиски новых моделей гражданского участия шли и в Германии, Дании, Франции, Британии, Бразилии и даже КНР. Их решения зачастую учитывали власти при принятии собственных решений. Но самые интересные эксперименты с совещательной демократией прошли чуть позже, в период с 2004 по 2013 года. Всего таких экспериментов было 5. Два в канадских провинциях, в Нидерландах, а также в Исландии и Ирландии. Все они касались достаточно важных вопросов – реформирования избирательной системы или даже Конституции в целом. В книге автор подробно описывает этапы этих экспериментов. В ряде случаев была проделана колоссальная и интересная работа. Сначала из реестра избирателей составлялась случайная выборка, а по почте граждане получали приглашение. Далее проходил процесс самовыдвижения. И уже из этих кандидатов по жребию выбиралась финальная команда. Переговоры во всех случаях продолжались до одного года. Сначала всех участников знакомили с сутью проблемы с использованием экспертов, делая более компетентными в том или ином вопросе. Затем проходили совещания с другими и между собой. В итоге они формулировали свои предложения. Интересно, что итоги отличались между собой даже между относительно близкими регионами Канады. В некоторых случаях выводы народных собраний выносили на референдуме. Жребьевка в качестве демократического инструмента была в то время еще слишком необычной, чтобы получить истинную легитимность. Результатом было то, что многомесячную работу нескольких десятков граждан население должно было оценить за несколько секунд, пишет автор. В итогу референдума не набрали необходимого числа голосов поддержки. Автор выделяет несколько причин поражения совещательных проектов в результате референдумов. Основная масса граждан не следила за обсуждениями а внимание СМИ было ничтожно мало и часто носило негативный оттенок. Политические же партии не были заинтересованы в изменениях выборного законодательства. Это могло стоить им власти. Они игнорировали или дискредитировали деятельность гражданских советов. Эти гражданские формы испытывали трудности и с профессиональными ораторами, и с маркетингом, а средства шли преимущественно на работу, а не на рекламу. Референдумы о таких сложных структурных реформах всегда ставят тех, кто голосует против реформ в привилегированное положение. Они действуют по принципу «не знаешь, голосуй против». Каковы выводы? Подобные гражданские ассамблеи обязаны заявить громко и публично о своих выводах. Но они неизбежно получают политические партии и коммерческие СМИ в качестве оппонента. Пресса и политики привыкли служить блюстителями общественного мнения и неохотно выпускают из рук эту привилегию. Они представляют старую систему выбранной демократии и не хотят от нее отказываться, иначе они попросту потеряют власть. Другой фактор – партии боятся своих избирателей. Они изначально скептически настроены к тому, что люди могут участвовать и что-то решать в политике без их посредничества. Коммерческие СМИ не устраивают медлительность процесса. Отсутствие скандалов и конфликтов, отсутствие медийных лиц и ораторов. Разговоры за круглым столом не приносят медийного интереса. А парламентаризм – это как американский рестлинг. Когда одну из гражданских ассамблей Фишкина пытались показывать на одном из брикантанских каналов, ее сняли в итоге с эфира после нескольких выпусков. Несмотря на спонсорскую поддержку, рейтинги канала стали сильно падать из-за трансляции скучных заседаний. Иначе все было в Исландии и Ирландии. Там учли неудачный опыт предшественников. Начнем с Исландии. Там после жеребьевки были проведены выборы, на которые было необходимо отобрать 25 человек. Далее экспертам и политикам поручили составить черновой вариант Конституции. Позже к обсуждению этого проекта пригласили все население Исландии, которые могли любым способом оставлять свои комментарии. Каждую неделю в сеть выкладывали предварительную редакцию Конституции, в которой, опять же, простые граждане вносили изменения и предложения. Всего проект насчитал более 4 тысяч комментариев из народа. Прозрачность была решающим фактором. По итогу спустя 4 месяца работы на референдум была представлена новая конституция, которая была поддержана двумя третями голосов исландцев. В Ирландии учли опыт исландцев. Выводы были таковыми: Больше политиков пригласить к участию, но всех граждан отбирать исключительно по жребии. Никакого голосования. В итоге комиссия из 33 политиков и 66 граждан из республики Ирландия и Северной Ирландии приступило к рассмотрению изменений в Конституцию. В течение года проходили совещания. За счет того, что смесь политиков и граждан создала лучшую систему сдержек и противовесов, удалось убрать взаимное недоверие между политиками и гражданами. Даже по таким щекотливым вопросам, как однополые браки, права женщин или богохульство, дискуссии проходили вполне толерантно что было новшеством для общества, веками раздираемым политическими и религиозными конфликтами. Итогом работы совещания стало принятие изменений в Конституцию большинство голосов на ирландском референдуме. Автор так подробно останавливается на данных примерах, потому что они представляют из себя уникальные эксперименты современности, о которых почти ничего не сообщалось в СМИ. Опасения политиков, подозрения СМИ и неведение основной массы граждан вот основные препятствия совещательной демократии. При этом большая роль проведения экспериментов отведена ученым. Сегодня идет дискуссия о том, чтобы законодательно закрепить в демократии механизм жеребьевки, чтобы она составила часть государственной структуры. Авторы каждого из них пришли к выводу, что произвольно составленный парламент может сделать демократию более легитимной и эффективной. Более легитимной потому что это восстановит идеал равномерного распределения политических возможностей. Более эффективный, потому что это новая, отобранная по жребию совокупность народных представителей не потерялась бы в каната между политическими партиями, при выборных играх, баталиях средств массовой информации и законотворческих торгах. Она бы могла бы печься только об общем благе, пишет автор как может быть реализовано сегодня в ряде стран совещательной демократии? Для этого автор обращается к трудам Терриала Бурисиуса, который 20 лет работал в качестве депутата и однажды задался вопросом, насколько все предложения, рассмотренные ранее, могут быть объединены и реализованы, сколько людей простых профессий будут готовы оставить свои удаленные уголки для того, чтобы приехать на несколько лет, например, в Брюссель, и насколько они успешно будут это делать. Да, такой орган совещательной демократии будет более легитимным, но насколько он будет эффективным? Бурисиус обращается к опыту древних Афин. Все органы власти в Афинах не просто были сформированы по жребию, но и контролировали друг друга. Например, Совет 500 готовил повестку и законы, но сам не голосовал, голосовало народное собрание. Однако закон мог быть отозван народным судом, который также не голосовал по закону. Афинское разделение властей имело три важных аспекта. Хорошее представительство, устойчивость к коррупции и определенный иммунитет против концентрации власти, высокие шансы на участие граждан. Могла бы подобная схема работать сегодня? И как бы она выглядела? Бурисиус отвечает на этот вопрос утвердительно и видит реализацию в шести органах, которые составляют вместе его новую концепцию идею множественной жеребьевки. Сам проект хорошо изложен в книге Ван Рейбрука. Это стартовый проект, он привлекателен своей способностью к развитию. Борисио своей системой демонстрирует, что демократия может быть устроена иначе, чем сейчас. Его модель основана на исследованиях и уже прошедших экспериментах. Учитывает потенциальные ловушки, хотя, возможно, и не все. Однако она препятствует концентрации власти и возвращает политику граждан. Мы возвращаемся к идеалу попеременного правления и подчинения. Конечно, жеребьевка не является идеальным решением, но и выборы никогда не были идеалными. Жеребьевка в некотором смысле аррациональна. А если мы доверяем жеребьевке в суде, то почему не доверяем законотворчеству? До сих пор возражения против жеребьевки в основном базируются на некомпетентности широких масс. Паника, которую провоцирует идея жеребьевки, свидетельствует об укоренении иерархического мышления. Автор разбирает все критические возражения против жеребьевки и дает им отпор. Доводы противников жеребьевки идентичны доводам противников расширения избирательных прав в прошлом, то есть рабочих, крестьян, женщин и меньшинств нельзя допускать демократию. демократии. Жеребьевка позволит представить в парламенте более широкие слои общества. Парламент более компетентен, но избранные на выборы депутаты не всегда компетентны сами, и они пользуются услугами помощников. Этими же услугами будут пользоваться и те, кто отобраны по жеребьевке. Депутатам по жребию можно будет выделить время для обучения, но разве не в этом заключается возможность политического равенства? Избранным по жребию нужно будет тратить время на партийную политику, СМИ, пиар, участие в гонке. Соответственно, у них появится больше времени для повышения своей компетентности и законодательной работы в целом. Практика показалась, что при жребьевке, если все сделано грамотно, люди серьезно относятся к своим обязанностям вникая в самые тонкости своей работы. Обвинения в потенциальной легкомысленности беспочвенны. Люди, отобранные по жребию, работают конструктивно и целеустремленно. Почему лобби, НКО и прочие группы по интересам и можно оказывать влияние на политику, а доверять ее напрямую гражданам нельзя? Так где и когда такая система должна быть реализована? Автор считает, что в отдельных странах Европейского Союза, в малых странах, и в тех странах, которые больше всего затронуты различными кризисными явлениями. При этом ЕС мог бы предусмотреть стимулы для стран, которые вводят жеребьев. Это, на мой взгляд, самый спорный из авторских выводов. Большим вопросом заинтересованность европейской бюрократии во внедрении таких новых гражданских коллегий. Что нас ждет, если демократия не будет модернизирована? Власти сетуют на то, что они уже вели множество новых гражданских инструментов. Можно пожаловаться самому Смолену, время от времени голосовать на референдумах или собрать подписи под той или иной гражданской инициативой. Это все, конечно, хорошо, но недостаточно, поскольку дальше дверей парламента гражданина все равно не пускают. Его все еще держат снаружи. Без киринных перемен этому строю не суждено просуществовать долго, пишет А. Сегодняшняя электоральная демократия в тяжелейшем кризисе. Ситуация похожа на ту, что была в середине 19 века. За перед бурей, когда низы начали борьбу за расширение электоральных прав. Сегодня ситуация похожа. Автор констатирует, что если демократию не демократизировать с жеребьевкой, то может произойти революция, и с ним трудно не согласиться. Все очень просто. Или вере распахнут сами политики, или в обозримом будущем их выломают рассерженные граждане. Более подробный разбор книги Дэвида Ван Рейбрука вы можете прочесть в нашем паблике «Надзе». А также в нашей группе ВКонтакте вы найдете текст книги полностью. Все ссылки будут в описании. Если вам понравилось видео, не забудьте им поделиться в социальных сетях, а также оставить комментарий. Мы будем снимать еще.